Давайте представим, что вы готовитесь к путешествию. Пусть это будет путешествие по океану, раз уж мы начали сравнение с океаном, то есть иностранный язык и его, процесс его изучения, как огромный безбрежный океан, который может вас поглотить под своими волнами. И в этой бушущей стихии вы просто можете утонуть и потерять всякую мотивацию к изучению языка. А можете подготовиться, прежде чем вы отправитесь в это путешествие. И Тогда уже у вас будут все шансы доплыть до своей э, точки назначения. Первый шаг из тех пяти обязательных, которые вы должны сделать перед самым стартом, перед началом изучения иностранного языка, перед началом курса да, своего, перед тем, как отплыть, вы должны определить, где вы находитесь, ваша точка A, откуда вы отплываете. При изучении языка это означает сделать тестирование. Вы тестируете тот уровень, на котором вы находитесь сейчас. Тесты бывают разные, и я вам давала ссылки на несколько вариантов тестов сразу после первого вебинара, те, кто присутствовал, я думаю, ссылки у вас эти есть. Если вдруг нет, и вам они нужны, вы не знаете, какими тестами можно пользоваться, напишите мне после вебинара на почту, и я вам пришлю тогда эти ссылки. Ссылок несколько, и, в принципе, тестов намного больше, естественно, существует. Вы должны понимать, какой тест вы должны пройти. А это зависит, опять же, от вашей задачи, от пункта 2, куда вы хотите попасть. То есть... Если вы понимаете, что вам э, необходимо сдавать экзамен, то в точке 1, на шаге 1, тестирование вы делаете в экзаменационном формате. Э, ну, я думаю, вам понятна эта мысль, это в принципе логично. Да? То есть, что вы хотите получить на выходе, то же самое вы тестируете на входе. Если у вас задача другая, ну, предположим, вам нужно путешествовать, и вы, в общем-то, больше для себя, для свободы и уверенности в общении с другими людьми хотите изучить английский язык, так скажем, сделать апгрейд своего языка, то есть вы будете общаться в поездках. Соответственно, это travel тематика. Грамматика, ну, в принципе, уровня хорошего print media уже нормально. Ее будет достаточно для такого общения. Значит, вы тестируете ваш словарный запас на входе и грамматику. Для того, чтобы общаться в поездках или вообще где угодно, вам нужны неплохие listening skills, да, навыки аудирования, восприятия речи на слух. То есть это тоже хорошо протестировать, но, конечно, не в экзаменационном формате, поскольку вам это для обычного общения. То есть вы тестируете тогда listening и какой-то либо комплексный тест на грамматику и лексику, либо если прицельно вы будете изучать все, что связано с поездками, то тогда вы берете книжку, там, какую-нибудь English for Traveling. Их много разных от и у Кембриджа, и у Оксфорда. У разных издательств есть английский для путешествий. И делаете входной тест. Практически все книжки, vocabulary, test, vocabulary books, grammar books, практически все современные будут иметь тесты. Как минимум один, но он будет, этот тест. Обычно он в конце идет, но у некоторых есть и в начале, и прогресс-тест в серединке, да, через определенное количество юнитов, через два, через три, через четыре, и обязательно тест на выходе. Соответственно, вы используете их. Тестироваться можно по-разному, по смотря какая задача перед вами стоит. Это ваша точка A, с которой вы отправляетесь. То есть вы определили, откуда. Дальше вы должны четко определить вашу точку прибытия. Куда вы хотите попасть? «Destination».